Всем привет! Мы продолжаем заниматься поиском интересного для инвестирования ценных бумаг на российском фондовом рынке, в частности, это бумаги, входящие в состав индекса ММВБ. В одном из видео я показал, что инвестирование в индекс в ценной бумаги из индекса ММВБ гораздо выгоднее, чем... Вклады в банках и в доллар, даже в доллар. Поэтому смотрите, вникайте. Если кому-то интересно более тонкое общение, подписывайтесь на канал, это обязательное условие, и обращайтесь на почту. Проверим, что это именно та акция. РНФ, да. Роснефть. Отлично, мы попали. Именно в ту бумагу, которая нам нужна. Ну, понятно. все. И на недельных, и на месячных графиках мы с вами видим практически неуправляемую картину. Ну, не то, что неуправляемую, нечитаемую картину, когда график цены находятся в боковом движении и куда он пойдет дальше пока непонятно если мы спустимся глубже в день мы увидим примерно такую же картину но чуть лучше ну, сейчас мы находимся в коридоре надо смотреть за развитием событий в этих акциях в какую сторону они пойдут но предположительно... Сейчас мы чуть-чуть поближе посмотрим. Так. Предположительно... Возможно, вот это мы видели с вами начало восходящего потока. Надо смотреть, опять же повторюсь, надо смотреть за акциями, в какую сторону они пойдут сюда или сюда и после какой-то более понятной картины делать в, и выбор в движение так полиметалл. следующая бумага полиметалл как видим у меня по поле металла тоже была разметка сделанная сейчас мы И ее немножко уберем и с вами посмотрим что у нас есть да, вполне возможно что так оно есть третья волна четвертая волна и здесь еще не было пятой волны пока мы видим движения А, В и С и развивающийся восходящий поток а потенциал движения этой акции как минимум 300 рублей и где-то будет ее окончание восходящего потока его окончание минимум 300 рублей скорее всего она пойдет выше с вылетом и затем с коррекцией, коррекция должна быть довольно глубокая, примерно к этим уровням так что не спешите в нее входить. Но сама по себе бумага интересная. Так, нефть. Так. Нефть. А так, нефть. Уверен, да? Так, нефть. Это эти Проверяем. Нефть. Да, это будет Татнефть, нефть, первый, третий выпуск. Тат нефть. Тат, а, тат. нефть. Третий выпуск. Это не ЗАО, это третий выпуск. Опять третий выпуск. Странно. Хотя там пишет привилегированное. Тут пишет привилегированное, а тут АО. Вот. Безобразие. Так, нефть о. Вот. Такие вот проблемы у нас с стикерами, и с названиями есть на бирже. И вы запросто можете приобрести не совсем то, что нужно. И, кстати, в одном из моих видео была ошибка. Если кто-то найдет ее, то я буду благодарен. Я-то знаю, где она, да? Так, ну вот мы опять видим третью волну внутри недели что мы видим третья волна вот ее окончание вот дивергенция началась сейчас идет либо четвертая после которой будет пятая либо сейчас идет развитие опять восходящего движения в той же продолжающейся третьей волне так называемой удлиненной волне третьей волне. посмотрим что будет с ценными бумагами дальше в принципе в эту бумагу можно входить но надо понимать что движение ее в какой-то момент начнет резко разворачиваться и будет идти к некоторым уровням коррекции на рынке Следующая бумага северсталь. Северсталь АО. <coughs> Смотрим на северсталь АО. А у себя я в тетрадке помечаю, что нам интересно ТАТ нефть Паем. Так, смотрим на север сталь АО. Что мы видим? Мы видим, что север также движется в третьей волне на месячном графике. Восходящий поток неделя. На неделе вообще ничего не видно. Да. Подходящий, подходящий период для этого графика. Это месячный то мы можем еще и оценить а можем нам нужно натянуть на нее сетку Fibonacci и посмотреть глубину коррекции где же она есть сетка. 5 секунд 5 секунд 5 секунд Ага, вот мы, коррекция Фибоначчи. Так, так, так, первая, вторая. Да. Первая, вторая. Сейчас мы сделаем вот так вот. Оп, это у нас была первая волна. Проверяем. Коррекция была чуть ли не до 200%, ой, до 23%. Сейчас мы достигли пиковых значений целевых. И вполне возможно, что <связывается> после, <связывается> вернее, с этих вершин у нас начнется некая коррекция до зоны предыдущих коррекционных движений. <связывается> В этом волновом счете сейчас мы посмотрим на неделю сможем ли мы что-то разглядеть? ну да, в принципе сможем. то есть уровень коррекции у нас от 800 до 500 рублей. вот в этих вот уровнях где-то. почему я так говорю? потому что у нас есть паттерны, то есть предыдущие фрактальные движения а, такие же в зону предыдущих волновых коррекций да? и они довольно глубокие то есть от Северстали можно было бы заходить вот где-то от этих ценников ну собственно себе можно пометить и ждать как будут развиваться события вполне возможно что рынок решит идти совсем по-другому. Новотек АО и, пожалуй, это последняя на сегодня акция. В следующий раз мы рассмотрим остальные с вами ценные бумаги, и на этом индекс ММВБ у нас уже закончится. Мы начнем искать совсем другие бумаги а, на других рынках. Итак, пока видно, что это третья волна да, идет в Новотек. Есть ли у нее окончание? Пока не ясно. Но это может быть и как третья волна, так и некий пиковый сигнал перед падением. Я встречал а, такие бумаги, в которых вот вылет пятой волны, резкий, стремительный, и после него идет падение. Но по правилам сейчас мы находимся в третьей волне, идем назад в месяц, смотрим, где у нас была первая волна. Первая, вторая, это вот все третья волна, это первая в третьей волну, или первая в третьей, первая, вторая, третья, четвертая, пятая в третью, да, да, так и есть. Это у нас третья волна развивающегося восходящего потока но при этом у нас были с вами первая ага надо понять читать скип заново так немножко понятнее будет первая вторая третья четвертая и пятая волна третьей волне значит у нас идет коррекция <coughs> в некий предыдущий волновой счет а -а -а -а. может быть она придет вот в эти уровни надо смотреть может быть здесь будет продолжение пятой волны надо ждать и смотреть Конечно, входить э, в ценные бумаги лучше всего после коррекции, когда мы понимаем цель движения и понимаем, в какой волне мы находимся. Все, на этом сегодня все. До свидания.